Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем разбирать необычное предложение, а предложение ёлочное. Из стихотворения Бориса Пастернака Вальса слезой. И каждый представит такую елку, какую он помнит. Озолотите ее, осчастливье и не смегнет. Но стыдливая скромница, фольге лиловые синие финифти вам до скончания века запомнит. Давайте мы посмотрим на это четверостишее и посмотрим, из каких предложений оно состоит. «Озолотите ее», «Осчастливьте» и «Не смегнет. Здесь перед нами сразу сложное предложение, в котором мы видим первую основу. «Озолотите», «Осчастливьте» – это предложение определенно личное, и вторая часть сложного предложения. И не смигнет. Следующее предложение. Это предложение, в котором грамматической основой будет у нас слова ⁇ скромница ⁇ запомнится. Скромницы называет поэт Йоку, которую еще не совсем украсили, не до конца украсили. Но когда ее украсят... Она будет фольге лиловой и синей фенифте. Она будет прекрасна, и э, все ее запомнят. Итак, вторая, во втором предложении у нас основа «скромница запомнится». Давайте объясним, почему перед союзом «и» не ставится запятая. Запятая не ставится потому, что слова «фольге» и «фенифте» – это однородные члены предложения, и запятая не нужна. Следует сказать, ребята, что у поэта было не четверостишее, а шестистишее. И поэтому сейчас мы прочитаем последнее предложение этого шестистишея. Заканчивалось шестистишея такими двумя строчками. «Как я люблю ее в первые дни?» «Всю в паутине или в тени?» Это тоже предложение, которое мы разберем сейчас. В этом предложении основой является слова «я люблю». «Я подлежащее люблю сказуемое». Начинается оно со слова «как» и «значит» обязательно мы должны в конце поставить восклицательный знак. «Как я люблю ее в первые дни, всю в паутине или в тени?» Кроме того, предложение содержит уточнение. «Ее какую?» «Ее какую?» «Всю в паутине или в тени?» Можно сказать, что перед нами... Обособленное, распространенное определение, которое относится к личному местоимению ее. И потому обособляется, как я люблю ее в первые дни, какую – всю в паутине или в тени. Можно и по-другому задать вопрос. Я люблю ее когда? Э, э, в первые дни когда, когда она еще в паутине или в тени. Можно считать, что это уточняющее обстоятельство времени, а можно разобрать это, как мы сказали в начале, что это обособленное определение, которое относится к личному местоимению ее. Итак, и так, в любом случае мы поставим запятую после слова «дни». На этом мы разобрали, мы закончили разбор предложения. Я желаю вам подготовки к Новому году, елочных дней. Всего хорошего, до свидания.